Итак, господа, всем, кому было интересно, как же заниматься, если у вас на площадке мало. О, Успел таки отпрыгнуть, молодец. А, в общем и целом, если у вас нечетное количество, то можно устроить игровой спарринг на выбывание. Один стоит, разминается, может упасть, отжаться, все, что хочет, может делать. В ожидании своей очереди. Двое дерутся до какого-то приемлемого чистого результата. Сами назначайте, сколько вам обоюдок нужно переиграть, чтобы убедиться, что оба бессмертные носороги. И так лучше не делать. Как только фиксируется чистый результат, проигравший уходит, отдыхающий входит. Если вас пятеро, то две пары работают, а между ними один один. Очень-очень ненадолго, как правило, свободный человек ждет, в какую пару присоединиться. Причем абсолютно неважно, какие ножи вы используете. Это может быть две пары разных имитаций в разных парах. То есть абсолютно неважно. ваше дело, как бы только фантазией своей регулировать все это безобразие. Вот такие дела. Если будут еще вопросы, задавайте, ответим. Счастливо!